Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам о чуде от иконы Господа нашего Иисуса Христа в Берите, которое совершилась около 765 года. Берит ныне Берут – очень древний приморский город и важнейший торговый пункт. В городе Берит рядом с иудейской синагогой жил христианин. Переселяясь в другой дом, он оставил в доме икону Господа Иисуса Христа – Иудей, который занял этот дом, не обратил внимания на икону. Однажды он позвал гостей отпраздновать покупку нового жилища. Гости увидели на стене икону Иисуса Христа. Они спросили у хозяина, почему ты, Иудей, держишь в доме икону распятого? Он сказал им, что до этого не замечал этой иконы. Гости пошли в синагогу и рассказали о нарушении иудейского закона. Хозяина дома Эудеи отлучили от синагогы, а икону сняли со стены и стали кощунствовать над ней. Как некогда поругались над ним отцы наши, так поругаемся над ним и мы. Они плевали на лик Господа. Бичевали икону, выкрикивая ругательство. Мы слышали, что наши отцы пригвоздили иго на дереве. Сделаем то же и мы над этой иконой». Взявши гвозди, они прибили икону к дереву в тех местах, где были изображены руки и ноги. Затем, надевши на трость губку с уксусом, они приложили к кустам Господа, и, наконец, принесли копье и велели одному из них ударить в ребро Господа. И как только тот пронзил икону, копьем тотчас же потекла из нее кровь и вода. При виде столь великого чуда всех присутствовавших обял великий страх». Эудеи собрали кровь и воду в сосуды. Последователи Иисуса Христа утверждают, будто он исцелял больных. Отнесем в синагогу эту кровь с водой, помажем больных и увидим. Правду про него говорят или нет. Сосуд с кровью они поставили в синагоге. Узнав о чуде, жители Берита стали приносить и приводить в синагогу больных различными болезнями, и все они исцелялись, помазавшись кровью от иконы Господа Иисуса Христа. Весь народ иудейский уверовал во Иисуса Христа и прославляли Его. «Слава Тебе, Христе, Которого распяли отцы наши! Которого распяли мы в виде иконы Твоей! Слава Тебе, Сыне Божий, сотворивший столько чудес!» Мы веруем в Тебя, будь милостив к нам и прими нас. Эудеи пришли к епископу Берита и принесли с собой чудотворную икону кровь и воду, истекшие от нее, и покаялись в своем преступлении. Епископ, видя их искреннее раскаяние, принял их. Много дней оглашал их, а потом крестил. Синагогу осветил в церковь Господа нашего Иисуса Христа. По просьбе эудеев он осветил и другие синагоги в храмы, посвященные святым мученикам. И была большая радость в городе Берите не только от того, что так много людей исцелилось, но и от того, что много душ перешло к истинной вере. На этом на сегодня все. Если вам не понравился рассказ или вы не верите в Бога, а думаете, что люди произошли от обезьян, ставьте дизлайк.